2020 год. И я не знаю методов, которые сейчас наиболее интересны и эффективны для того, чтобы привлекать людей к себе в первое поколение. То есть какие действия делать для того, чтобы люди приходили в команду. Какие действия делать для того, чтобы они приходили в команду и что-то делали. То есть что я должен такого делать, что сейчас наиболее эффективно? Я готов делать все, что угодно, для того чтобы у меня росла команда. Итак, меня зовут Зайцев Алексей. В сетевом маркетинге я уже 17 лет, и за это время, безусловно, методы работы корректируются из года в год. И в 2020 году, безусловно, сейчас все-таки в определенном тренде это онлайн методы работы потому что это просто более эффективно потому что гораздо большему количеству людей мы можем дать информацию о том чем мы занимаемся это раз во вторых нам проще отфильтровать людей потому что фильтр идет по интересам Итак, давайте поговорим о том как создавать первое поколение для того чтобы эти люди и брали продукт и начинали работать в команде потому что самый важный момент это где мы будем брать людей из которых мы что-то будем попозже э, путное растить значит есть методики онлайн спама да когда мы в соцсети там кому-то что-то присылаем. Есть э, методика э, в соцсетях тех же самых писать умные правильные посты для того, чтобы на них реагировали люди и нам писали э, заинтересованные лица. Э, есть реклама э, в тех же соцсетях или где-либо еще, чтобы люди нам писали по рекламе. То есть, есть разные методики работы. Да? Можно создать свой собственный сайт, на котором мы будем публиковать информацию о бизнесе или продукте, и этот сайт каким-то образом продвигать, э, на это уйдет несколько лет, и, собственно говоря, по нему тоже будут сыпаться люди. Вот сейчас, я хочу поговорить о том, что повторяемо это раз. Во-вторых, о том, что эффективно это два. Потому что количество людей, которые могут сделать хороший качественный сайт, например, по продукту компании, их очень мало. То есть это примерно на всю большую компанию, там в примерно в тысячу человек, это примерно десяток людей, и они могут сделать свой сайт, раскрутить его, и по этому сайту будут ежедневные заявки на продукт. На бизнес может быть раз в 20 меньше людей ищет коммерческое предложение. Поэтому сетевой маркетинг он скорее рассчитан на исходящее коммерческое предложение, нежели на входящее. То есть это нам инфобизнесмены поют сказки в уши, а в сетевом бизнесе ну, реально устроено немножко все по-другому. То есть только крутым сетевикам, которые чего-то стоят, есть входящие заявки, когда они еще правильно себя позиционируют на рынке. А, смотрите, нам нужен человек, который будет пользоваться продуктом или придет в систему работать. Самым наиболее эффективным методом работы и который сейчас наиболее правильный, это тот метод, который растит нашу личность. Тот метод, который заставляет нас быть умнее, деликатнее, корректнее и интереснее. То есть сейчас не выйдешь на улицу и не скажешь, вот я такой весь интересный, приходите ко мне в первую линию. Нет. Сейчас рулит SMM. То есть у нас в социальных сетях есть какие-то знакомые, которые за нами наблюдают. И мы для них пишем какие-то полезные статьи, за которыми они наблюдают, читают, делают какие-то выводы и потом там либо ставят лайк, либо просто поначалу читают, наблюдают и потом спустя там полгода они реагируют. Кто-то скажет, у меня нет полгода. Слушай, иди тогда из бизнеса в другое место. Сетевой маркетинг это бизнес, в котором нормального человека, нормального лидера можно привести через пять лет и это будет тебе все равно выгодно. То есть если ты хочешь быстро срочно деньги, иди заниматься продажами. Если мы говорим о сетевом маркетинге о том, что привести человека можно не только сегодня, но и через ä, полгода, нужно осваивать методики, когда мы создаем себе источник входящего трафика людей, которые заинтересованы сами. Если э, вы это не создадите, создаст кто-то другой. То есть, СММ это когда мы э, становимся интересными для людей в социальных сетях. Люди ищут благодаря нам полезную информацию и так далее. И, кстати, если вы тот человек, который хочет научиться правильно писать, хочет найти тему, ну, например, вот, э, тема сетевого маркетинга, она в основном для лидеров, для топов, которым есть что сказать. Да, если вы будете нам как новичок, который ничего не зарабатывает, писать о сетевом маркетинге, но ну, это будет бредом, поэтому гораздо интереснее будет писать то, в чем вы сильны. Поэтому, если вам интересно узнать, в чем вы сильны, в чем вы можете правильные вещи писать, на которые будут хорошо реагировать, запишитесь под видео ко мне на консультацию, и мы это будем уже разбирать персонально. Вот, и если вы тот человек, который не может вообще писать статьи, во-первых, этому можно тренироваться. Это не так уж сложно, можно это как бы постепенно раскачивать. Второй момент, э нужно учиться работать в переписке с людьми. То есть, э переписка с людьми, она отличается от телефонного звонка, она отличается от общения, потому что там все быстро. Там все жестко, иногда это грубо, иногда это долго. Потому что человек может в потоке сообщений наше сообщение потерять. Мы можем обидеться на него, вот, а можно просто адекватно отреагировать, что у человека есть другие дела, и они, может быть, для него сейчас поважнее. И не надо там из себя строить важного человека, который вот самый важный должен быть для всех в жизни. То есть люди имеют право реагировать так, как реагируют. Поэтому переписки с людьми нужно учиться. Определенной терпимости, определенному какому-то адекватному отношению. То есть это тоже навык, это метод работы, переписка с людьми, для того, чтобы людей а, вводить в свое первое поколение. Следующий момент, безусловно, это очень важный момент, это работа по рекомендации. То есть, когда нам отказали, мы можем расстроиться, опустить голову и посчитать, что наш бизнес кончился, а можно попросить рекомендацию нужного человека для нашего дела. Поэтому, если правильно просить, то, соответственно, у нас вот уже три метода работы. Кто-то скажет, какой самый эффективный, какой самый лучший. Нет самого лучшего, нужно осваивать несколько. А, следующий метод, который сейчас в тренде, это работа с сетевиками. То есть, когда мы учимся привлекать сетевиков из других компаний, потому что очень много людей оказались в финансовой пирамиде, в прикрытой финансовой пирамиде. Некоторых людей э, пичкали продажами несколько лет, они их учи, учили продавать, хотя человек не продавец. И человек думал, что он в сетевом маркетинге, а он просто, грубо говоря, баночки там или тюбики распространяет. Поэтому такие люди для бизнеса могут очень-очень подойти. Вот вам, пожалуйста, четвертый метод работы. Следующий метод работы, это... В социальных сетях входить в группы и сообщества с людьми по вашим интересам. То есть вы там знакомитесь с людьми, как вот на сайтах знакомств, да, мальчик-девочку, мальчик, мальчик знакомится, да, точно так же и в сообществах по интересам, автомобильные, животные сообщества, там что-то еще. Мы входим, переписываемся с людьми, мы там интересные собеседники, и мы человека уже выводим на личный разговор, на переписку, и мы становимся для него приятным собеседником, которого мы можем в итоге пригласить в наше дело. Вот вам, пожалуйста, пять методов работы, которые может каждый освоить не быстро, но за определенное время, например, за год. А кто скажет долго, недолго, слушайте, ребят, Ребят, в сетевом маркетинге, как в профессии, нужно побыть несколько лет, чтобы стать профи и хорошо зарабатывать. То есть, если для вас год для того, чтобы стать профессионалом, это долго, ну... Ну, идите на вахту, там, не знаю, мыть полы. Ну, то есть это э, бизнес, который нам надо поменьше осваивать, там, колоть дрова. То есть там, где нужно поменьше обучаться и, собственно говоря, поменьше платить. Если мы говорим о профессии, в которой есть очень высокий доход, вам нужно стать хорошим профессионалом, достойным этого дохода. Поэтому сейчас я буду все-таки давить на тему профессионализма, потому что профессионалам надо стать, либо денег не будет. Так вот, пять методов работы, которые мы выбираем. Например, методы, которые выбрал я. По этим методам у нас по всем приходят люди. Кто-то раз в неделю, кто-то раз в полгода. Но периодически к, к нам поступают люди в первое поколение. И мы начинаем уже их обучать остальным методам работы. Методов может быть 20 или 30. Для меня очень важно, чтобы в методах работы, которые я использовал, люди получали от меня приятное касание. То есть это мне комфортно, это экологично, это то, что мне ближе. Если для вас эти методики близки, вы можете записаться ко мне на консультацию. Я поделюсь тем, что я делаю и как это наработать. Но в целом самый важный момент это научиться нескольким методам, по которым к вам будут приходить Люди. То есть не нужно работать только одним каким-то методом, потому что он может у вас так и не освоиться. А инфобизнесмены у вас стараются напичкать информацию о том, что вот этот метод самый важный, а потом значит вот этот метод самый важный. В итоге человек по чуть-чуть освоил все методы и нигде не научился рекрутировать. Нужно научиться по всем методам, приводить людей в первое поколение. Освоим эту тему, будем богатыми. Да, не освоим, будем все время учиться, платить за курсы, смотреть на кого-то в интернет и так далее, и так далее. То есть я все-таки как сетевик сторонник того, чтобы получил обучение быстро в практику. Итак, если вам это видео понравилось, да. Помните, что с вами был Зайцев Алексей, который с удовольствием как сетевик поделится какими-то своими плюшками, кому можно прийти на консультацию и на мой канал, если вы подпишетесь, то каждую неделю у меня выходит новые видео. А в целом я вам рекомендую этими видео делиться со своими знакомыми. Благодарю вас за то, что были со мной. Пока-пока.